Я, я считаю, что они уже какие-то потребители стали, не хотят работать. Сейчас в основном молодежь редко кто женится. Меньше читают, меньше думают. Слово «любовь» нет, по-моему, такого слова. только секс. Не, ну, конечно, вот эти вот телефоны, гаджеты-то мозгом засирают. Стоп! Нам кажется, вы немного ошибаетесь. Молодежь сейчас очень зрелая и очень умная. Молодежь не так, как представляет себе, то, что она сидит в там, смартфонах. Мы другие, и нам нужно преподавать по-другому, а не так, как это было 20 или 30 лет назад. Можем закончить медицинский, а пойти стать актером. Молодежь хочет работать, заниматься своим любимым делом и развиваться в нем. От жизни я хочу у куража и веселья. Сейчас молодежь интересна. Больше киев спортивной тематики, например. Нынешние подростки не хотят быть похожими ни на кого они хотят творить свою историю. Мы такие же, как они. Мы другие. Но хочется что-нибудь там, движ, Париж, что-нибудь интересного, там, я не знаю. Я, как многие 29-летние замужние женщины, безусловно, сталкиваюсь с давлением. Не обязательно всем иметь детей. Мне сейчас 24, я женился в 22. И я понимаю, что семья это пока не первоочередная потребность, которую сегодня нужно реализовать в 21 веке для молодой Девушки. Но если мне будет 30, а у меня не будет ребенка, и я подумаю, что мой ребенок тоже в 30 на моем примере решит мне внук то подарить, в 60 я не хочу быть дедушкой, это поздно. Мы хотим иметь детей, но для нас важно сначала понять, кто мы такие, чем мы занимаемся, какие у нас будут возможности и ресурсы, чтобы воспитывать этих детей. 19 тебе в этот момент, 38, 55, это не имеет значения. Сейчас, мне кажется, выбирает то, что хочется делать, не то, что надо сделать. То есть воспитывала бабушка, мама, и то есть они такие, завод, предприятие, госорганизация. Трудоустройство небольшое количество людей сейчас интересует. Интересует большую скорость и уровень заработной платы. Среди моих знакомых практически нет никого, кого бы я волновала пенсия. Работал несколько лет журналистом в Казани, а потом я устроился работать в такси. И сейчас зарабатываю, в принципе, нормальные деньги в два раза больше, чем... Сидя в редакции целый день. Например, бабушка с девушкой не понимают, чем я занимаюсь. Они думают, что это все было ство, что вырастет, начнет нормально работать, но я на этом зарабатываю больше, чем они в год. Почему у тебя все лицо в татуировках? Ну, захотел человек, ну и сделал. Это вообще его дело. Более спокойно относимся к выбору других людей, с кем им жить как им жить. Татарстан меня научил, наверное, такому дипломатическому подходу к людям разной там, национальности, принадлежности и так далее. Здесь по-другому чуть-чуть, и отношение к молодежи, оно, конечно, другое. Я вообще считаю, что если правильно вложиться в развитие образование в Казани, к нам потечет толпа молодежи. Нам хочется освободиться, хочется свободы. Вот, наверное, правды и свободы. Блин, нам нужен однозначный скейт-парк. Нам нужны обязательные выставочные пространства, например, как винзавод в Москве. Если бы вот это взрослое поколение немножко отбросило вот эту пелену стереотипов о молодежи, поговорив с каждым из нас, она бы узнала очень много нового. И мы живем уже не в той стране, в которой жили они, и учимся уже совсем по-другому. У нас горячая кровь, и нам нужно, чтобы с нами поступали честно. <музыка> У нас кое-что такое, которое, я думаю, будет очень полезным. Казанка для ешь-ка Там палар ешь-ка Без специалисты разъясняют, что Берсена на берся на Без на да, сейчас у нас совсем другие приоритеты И то, что удивляло 20 или даже 10 лет назад Сейчас кажется таким обыденным Не стоит нас бояться и уж тем более Относиться к нам предвзято Давайте просто говорить друг с другом Давайте просто быть в диалоге